система ли я двигаюсь не туда воевать система не нужно а вот то что сын запил является правильным элементом когда человек выстраивает судьбу счастья то тот мир в котором он находится он должен ломаться почему вы строили один фундамент и один дом которым вы были недовольны и вот вам сейчас придется ломать старый дом врыть яму и потом из этой ямы выходить я когда-то записал вебинар который называется почему когда мы читаем мантры нам становится не лучше а хуже там я объясняю что для того чтобы построить новое желание новый фундамент новый мир новую жизнь человеку придется пройти через тяжелые трудности а выход из этих трудностей это получение от жизни радости и удовольствия получение ощущения счастья ощущение будто мир хочет помогать а не вредить расслабленность ну и на первом месте преодоление собственных страхов